Е-мать собачьей Так вот Все в разноса, на мил Я в туалете то, что я понял, что время будет с... Я видео на планшете, и первое когда оно подвисит к самому, встывает, у нас тоже было на планшете. И подождите. Нет подписчиков. Почему есть? Целых один миллион. Один. Ну, два. Ну, три, ну четыре. Три. Трем. Четыре миллиард. Шшш. Кто мне подсказывает? Один джак. Ты знаешь Брайон Мапса? Я вообще на него подписался канал, потому что видео круто. Я лайки ставлю на них, когда снимает видео. И видео-то они такие крутые, но покажется, нет, не знаю. Ну видео-лицо. Я видео-лицо. Да. Что, хватит? Ты себя знаешь? Конечно же да! Как же бы не... Почему я себя не знаю? Это весь город знает меня! Точно! Какой же я все-таки дебил! всяпушка стяпушка? Я сейчас. Ты где сколько лет? Вы сейчас хотите узнать семь. Следующий вопрос. А, да, не семь лет. Семь лет. Ну вот, ну, вот. ой, вот, вот, С -с семь. Да, и небольшая просьба. тоже лайки ставлю на него тоже видео смотрю и ставлю лайки как пора заканчивать следующий вопросик где есть девушка? 7 лет? нет конечно когда подрасту да и буду Будет 90 лет Вот и все что же, если вам понравилось видео Вот он. и видео Желаю, если вам понравилось Подпишись на канал и поставь лайк И пишите комментарии, чтобы я снял Еще раз с вами всем пока!